Привет, Фил! Привет, Россия! Я решил снять короткий видеоролик, чтобы дать ответ на вопрос, который уже, кстати, не первый ты мне задаешь, как я докатился до такого, как это со мной случилось и тому подобное. Я создавал эту программу не для того, чтобы получить большие мускулы, а ее основная цель была получить огромный запас энергии, который ты можешь вложить в любимого человека, в решение многих поставленных задач, в создание новых идей и, конечно, приятный бонус – это хорошее ощущение в течение всего дня. Комфортное чувство. Я делал программу так, чтобы не было использовано никаких протеинов, никаких хитростей, чтобы не было использован спортзал. Почему? Потому что многие мои, твои знакомые, они занимаются семьей, у них дети, у них бюджет, у них проблем, у них не хватает времени работы, учёб, да Значит, надо сделать так, чтобы все, что тебе было нужно, это руки и ноги. Удобно? Удобно. Так вот, я использовал отжимания Потому что я нашел способ прокачивать разную группу мышц только этим видом упражнения. Допустим, у меня основная проблема это сиськи. Они выглядели женские, гадские, ублюдские. И меня это очень сильно бесило. Надо это было исправить. То есть я беру широкую постановку рук, низкую амплитуду движения, она будет низкая. Не раскачиваться, потому что тогда ты будешь много плечей задействовать а низкая. И весь упор, весь вес, он приходится на группу мышц груди. а Особенно боковые, кстати. Вот. Дальше. Я буду показывать короткую разминку, как я разминаюсь, как все это происходит, потому что это сложно и это тонко. Не буду отрицать, надо отжаться не три раза для того, чтобы получилось хорошо. Допустим, я остановился на том, что я 600 раз отжимаюсь за 30 минут. Знаешь, это, да, это больная слезы, но это интересно. Я покажу, как я к этому пришел. Будет отдельная картинка, которую я прикреплю файлом к видеозаписи. Помимо этого, отдельный совет, простите за спам. Бюро по Витамины, комплекс витаминов, которые за три дня меня болеющего поставили на ноги, я с грибом с простудой температурой бегал по часу под дождем ночью, пока ребята не видели, чтобы, потому что они мне запрещали больным бегать. Вставал кратко, бегал и при этом выздоровел. Штука мощная, только две таблетки в день не надо, потому что плохо будет. Ну что, начинаем? Делаем руки. Конечно, разминка подразумевает более длительный процесс, но я покажу основные движения. Если люди вообще интересуются моей видеозаписи, значит они уже как минимум знакомы со спортом. И они знают основные движения, которые нужно делать. То есть Их можно этому совсем не учить. Стараемся колям дотянуться до пола чтобы у нас потом позвоночник не отсох во время отжиманий. Так. Так, ну что? Ножки, ручки, голова более-менее готовы, вещи тоже. Так. Сейчас самое интересное. Я использую Помимо широкой постановки рук, еще и странный угол. То есть я использую не прямые руки с пальцами вперед, а наклонные. Но это касается конкретно сисек и загибает плечи. То есть конкретное предназначение, да? И получается, что рука у нас идет не вот назад, а вбок. Создавая дополнительное напряжение мышц в мышцах груди. Ну что... А сейчас я продемонстрирую на себе, как выполняется отжимание и как нужно к ним готовиться. Потому что суставы, мышцы рук, им нужно быть комфортно, приятно выполнять упражнения. Потому что упражнений будет много. И нам еще и нужно при этом, помимо того, чтобы быть красивым, нам еще и нельзя травмироваться. Да? Так, давайте попробуем. делаем, я думаю, все нормально будет. Yes, <laughs> Oh. <laughs> Надеюсь, когда ты не можешь, когда не можешь, все И получается, мышца, и получается мышца небольшая, но очень выносливая. И используя только два типа упражнений, бег и отжимания, можно добиться огромных результатов силы. Причем бег очень влияет, поскольку чем больше ты бежишь, тем больше что силы воли, запас выносливости. Я знаю многих очков, которые 30 километров не пробегут, как я. Кстати. Вот, видишь, она маленькая. Вот, но при этом комфортная. И рельефа делается больше. Следовательно, а, прогресс есть. То бишь, отжимания могут накачать. Желаю вам удачи. Хорошего дня. С вами на связи был Джонни Шевченко. Делитесь впечатлениями, комментируйте, критикуйте. Потому что, еще раз повторюсь, это мое субъективное мнение. И очень много может оказаться неверным из моих слов. А... Но пока эта штука работает.